Всем привет, дорогие друзья, с вами Блэк и сегодня будем продолжать проходить фарка Cry 4, в прошлой серии мы ловили контрабандистов, э, да, и убивали их, и сейчас будем, э, мы уже начали миссию прошлой серии по спасению Херка, вот он, кстати, там в клетке сидит, да, как медведь, вот там медведи были в клетках или слоны, а вот теперь он будет, надо, надо как-то спуститься, ну да, наверное, по кошке, и, и сзади их убить как-то скрытно, М -м, да. Возьмите что ему сейчас покушать вкусненькое. А будем спускаться. Ни! О, нормально, кстати. Блин, вот это я зря, конечно, сделал. Надо было заранее... Да, вот так вот сделать, отметить, где они вообще находятся. Не, ну можно, в принципе, и без этого, конечно, обойтись. Так, одного мы вычислили. Да, пойпи. и вон еще одного. Это вроде бы все, да? Легенда какая-то. Так, вот один возле нас. Окей, природа. Все понятно. Да нет, убери. Так, можно в принципе сзади напасть. Вот там еще что это. Блин, они еще там кого-то убили. тигра живодера блин. Все нормально он слепой походу да так на какую букву можно убить опа а не надо уже ничего убивать я всех убил там да, блин да попади ты ну а там еще один да ну ладно. Не, ну это пулемет, конечно, офигенный, я считаю. Патрон, патронов дофига. Так, нормально. Развязываем. Так, иди помогай. Не бросать ничего. Бросайте оружие только. Блин, там лучник что ли? Офигел совсем? Нет. Они до сих пор меня еще стреляют. Жаль, обезьяна, так, слон. Ну, слон клетки. Спасти... Нож они мне в нож кинули, Нет, что ли? Слон. Офигеть. Слон. Откуда у меня нож в руке оказался? Защищает... Блин, бедные Сон, животные. Чё ну, они тут творят? Да многие твари... Ну, я понял, все. давай уходим отсюда. Чё тут делать? Сундучок? А, сундучок. Подкрепление у них едет. Это опасно. Не-не-не-не-не, мне подкрепление никак не надо. Я помню, тут сундук лежал какой-то. Что ты спрятался? А? Нормально же все. Тут сундук был, я помню. С деньгами. О, о, патрончики. Блин, реально подкрепление я приехал. Очень вовремя подкрепление прибыло. Что ты мне сделаешь? А ч нельзя? Нифига себе! А я нет, нет патронов И у них тоже нету. Так как так-то? Ну какие-то, же подойдут? Дорогу мне. Куда ты села? Все. Высаживайся. чудо то мамонт пошел? слон что-то там нормально все я тебя не трогаю все хорошо ну не надо свистеть мне тут мы так с мы с тобой залезаем на, на Джамбо, до второго выстрела свар... на слона Джамбо запрыгиваем Нет, про первого мы говорить не будем. а кто это Надеюсь, он Что? это на слона не будем ехать мы будем на тебе ехать серьезно не ну ты, давай меня только не убивай пожалуйста не, я не против, конечно, поехать на нем. Прикольно. Главное, чтобы он мне не скинулся. меня ски... Нет, не скинул. Если меня скинет, хана. разобьюсь нафиг и сломаю себе голову да. опять. Так, знаешь что, хватит с меня. Да, хватит. Все норм. Убери бороду с моей шеи. Да. Чувак, у этого слона на спине две жопы и четыре яйца. А ты так из-за одного члена разорался. А да. Так, а куда нам ехать? Сбегите. А вот борода колется, не ты чей в меня? Извини. А ч а мы вы, на гироскутерах не поехали? В смысле? И его убери. То есть не на гироскутере, а на квадроцикл. Я чуть не понял. В квадроцикле быстрее было. Я думал, что ты за бред? Ты ты а ага, круто. Что -то, что -то говоря, Главное, как... нет, не надо падать, не сколько. прыгать с вас с моста. че то не то сейчас сказал. Извини, если что. Да, это точно лишнее. Ротян. Что такое? Да вы чё, угораете, что ли? Все, нормально, едем Пиши, дальше. Лежи. Ты упал, все. А он и уехал дальше. -то. Пускай едет. И... Да, пошел и ты нафиг. Нет да, нет веселья. Ну и пошел ты нафиг. Он все равно уже не испугался. Нет, еще шмаляет. Да пошел нафиг, я уехал, я ушел, я уехал на слоне, все. Я пускай дальше там идет, ходит пешком Ну вроде бы, да. Ты да, стой ты, ну типил, все, слон тебя задавил. Слон нам тоже помогает. Реально, почему мы на слоне едем? Ни, ни на ни на машине, ни на квадроцикле. На квадроцикле двое не получится. Хотя можно, в принципе. Почему нет? Блин, у меня пулемет. Я не хочу. А, в зону задания? А мне туда надо идти? Я хотел по мосту. Срезать этих дебилов. И смотреть. Самое опасное это вот эти дебилы. Все. А на этих дебилов атакующих не надо. А все едем в фон, не обращай внимания. Какие-то дебилы стреляют, ну подумаешь. У меня же пистолет только там на 18 патронов. Что я сделаю с ними? На, хэдшот тебе. Пошел нафиг. О, правильно. Иди покупайся в реке. Да ты чё, угораешь? Голову отрублю нафиг. О, нормально, сразу. Вот почему я ими не используюсь, я не понимаю. А тут что-то какое-то задание есть. Блин, а по катушке на слоне это прикольно, довольно. Все, убивай его нафиг, обскал да. На нафиг, полетел. Эээ, -э -э, чё ты? Это чё? А, ну да. А патроны дашь мне, нет? Дай патроны, пожалуйста, мне на пулемет. Они пригодятся очень. Нафиг этот, этот пистолет? С толком, Я... Их с толком. Я буду их пользоваться толком, да. Пошел нафиг. Иди, иди полетай. А -а -а -а, всё, обскал и разбился. Ну и чё ты? На, на тебе, на. борщ. Наверх, в а. статуя, там, в статуя? Какая статуя? И опять кто-то спалил а мы просто идем на слоне Ч прогулка у нас на столе ты че на столе да на столе Давай, убивай его нафиг е-мое это уже слон или кошка не ну слон мне помогает не нравится куда ты едешь а? а слон сказал не ехать туда. да поджигай рану надо рану поджигать вообще-то да, обязательно. Так, взял, поджог и все нормально. Нафиг пошел отсюда. А что делать? Перебейте врагу. Да нефиг делать. Куда? Стоять. Блин, да что ж ты такой косой-то? А они не косы, так раз. Все, надо убегать. Задавить. все то что я он уже сдох все все приехали Ох черт прям а не повезло да все копчик все сломал там просто высота маленькая конечно да я и на голову падали выживали а ты тут выпендриваешься, тебе больно. нормально все. Мне плохо, это... Да Ух, потому что ты лох, по надо нормально сладить. Может ты и прав, может и выживу Так да, <сёк> кто я вор, ты? <сёк> Самые неудачные смерти, блин. И упал и слона, полную. блин, на жопу и сдох. <сёк> после всего, блин, выжил вот, после погони такой, да? А потом умер от падения от слона. Так, высадите, херка. А тебе со всем этим дерьмом разбираться. А куда мне идти-то? Последний бой. Убейте всех. Так кого убивать-то? А? а этих дебилов? Я тебя догнал. Король мир. Король Король мир. Не мирный вообще нифига. А да что вы... А кто ага фиг вам а да ух ты блин ей пошел нафиг а нормально за меня уже и бегемот отправляется. не только слон Молодец! Какой ему молодец? Вообще, давайте я руку пожму потом. И лапу. Вообще даже не надо. Да нормально, ломай. Машину <свистит> их так, давай им будем э командной работать. Потом а меня бегемот зафигарит опять. Молодец, вообще красавчик, я так вообще справлюсь без проблем. Поговорите с рком, да нефиг делать. Так, ты умеешь по ступенькам ходить, да? Молодец вообще. Буду на слонах кататься. Мне нравится. Не надо вообще пистолеты тратить патроны. Ну, может быть, надо чуть-чуть, чтобы -чуть, но... там если реально уже критические ситуации. А так, в принципе, не надо. Какого? Который можно отравиться, да? Из пятерочки мне не надо. Конечно. Ну да, ну ты что да. ну, тоже слонов, обезьяна был, миллион лет назад. Камцаря, слонов, Хотя все, сейчас чел, ты тоже особо и не отличаешься. Херка? А да, сейчас Херка пока исчезает. Да-да. Что да? да -да. выполнено, да? Так, а он теперь будет тоже за меня или нет? Надеюсь, что они будет против меня. А, потро... Так, ну давайте выполнять все-таки Хадры, Ну как. Ну хотя бы какое-то задание. Ну просто нет других заданий никаких. Да, буду 2 километра ехать. Ну, ничего страшного. Я думаю, 2 километра не так уже много. Сейчас когда будем. Когда приеду, уже будем продолжать. Потому что реально 3 километра фигарить. Блин. Это будет много. А. Я никого не трогаю, все. Когда, когда приеду, уже увидимся, все. Вот, все, мы уже почти приехали тут. 100 метров осталось. <сос> ну, конечно, долгий путь был вообще. Меня хотели все убить вообще. Пока я доехал, вообще чуть не сдох. Просто меня все ненавидят. Я, я что я такого сделал, блин, всем? Что меня все хотят убить и, и вообще нельзя проехать никак. Так, что вы там сжигаете уже кого-то? почтить память мертвых. Наверное, да. Ну Я никогда такого не видел. Просто Я берут и сжигают с... деревья. Матери. Скажи, мы его отца хранили так же? Может быть. Я их не помню. Но с тех пор золотой путь расколот. Да. Там уже убили блин. бы бою, все было по-другому. Только вот. Его убили ну в бою же ну правильно все так, стоп, убили. Как это? Кто? Я знаю только что его убили в его же домик к а да значит не на войне уже приехали такой в дом такой э, на, да, на чай да не и, и не под... не <с <с <с походу не отравили и чай подсыпали что-то и все скорее всего так и было может быть и нет мы быть не додумались даже до этого, просто взяли и убили нафиг. С автомата. Так, а что нам делать -то? Ну, мы поняли, да, почти почтили память и что. Очень интересно. Ай-яй-яй-яй. Загорю, горю, горю. Ай-яй-яй-яй, вс, сдох. О а чем прикол-то, ну? Ну почти. Ну да, зажгли его и что. А в чем то прикол вообще? Я... Серьезно? Ехал 3 километра, чтобы посмотреть, как сжигает труп. Офигенно. Я лучше вообще никуда не ехал, там бы задание выполнял. Ну серьезно? С... Что это за бред? Йоги Реджи? Вы что издеваетесь опять? Я о. Международном... Кажется, о. Мне нужна публичная поддержка знаменитости. Тебе? Но... Ничего. Поддержка выига моих... поддержка... и ч? Молодчиков? Каких молодчиков? <звездные> Чем мне опять задание какое-то даст, да? И чё? <звездные> Нет, не знаю, что это такое. <звездные> ну, допустим, а что от меня требуется? Что-то я вообще не понял вот этого дела. ну ладно. Так стоп, мне надо надо уже другое место ехать или чё? Мне сказали вон желтый дорога, значит надо ехать по ней. Наверное. А куда ехать, я не знаю. Вот мы приехали. Дом Гейлов, кстати. Это наш дом получается. Немножко поломался наш квадроцикл, задымился. Ну а так, в принципе, все хорошо. Без происшествий особо мы приехали. Так, надо постучать. Там кто-то есть? Йоки, а я чем Можно раскатать его, можно укатать. Нормально, нет? Походу, там уже накурить из чего-то. Да. Блин, тут бухают, курит без меня, блин. И йогой, да, мы йогой занимаемся, так именно и занимаются вообще, вот так <ррочнее> он, нормально, <рочнее> О, все, занимаемся йогой, Разрлабься. да, расслабляемся, и курнул немножко, расслабляемся, йогой занимаемся. Брат наш, нам он пришел издалека, ему нужны ответы. У нас есть Я так и знал, что все йоги-наркоманы, да. или вот такие а, вот дебилы. <сих> <Да. сих> не, ну либо это просто такие йоги ты вот тут знать, в горах. Да. Йох а а не недоделанный. Ты... Ты сын да, он только сына легенды убивают а, все время, блин. Мать, Хотят все, все завалить. Мочек приветствую в нашем ашраме да ну нафиг такой ашрам это банджай бомжат рам, бомжат, бомжатник что? А что он нас не, знаю, не знаю действительно что тут срач устроили в моем доме а, он тут. молодец знает где он а вы не знаете Нет, где не вы не ну да типа чувствую себя как дома а... там убирайте сначала бутылки убиваем убирайте Приму, С сишки Но, убирайте а? что за тут вы устроили Может... Вы курим трубку мира не что я шо наркоман это вы можете курить руку окажешься... э, мира и горы и всего и всей Индии. Думаю, мне и так неплохо так что вы тут делаете а действительно что тут забыли вообще В моем доме вон из моего дома блин это вообще мой дом Она бы встречу, типа, кто кто хочет устроить фершет? Не знаю. Ну, бывает. Чего делаете? Какого... Наркоту уколол, что ли, опять? Ну, дебилы. Нафига я вообще в этот дом приехал? Ну да, надо на наркотики. Ну, конечно. По-простому не выходит никогда. И чё, все, я сдох? Что происходит? Кират. Меня в Кират отправили. Ну круто, блин. Взяли наркоту какую-то, окололи, в Кират выгнали. Иди там, бегай. Да, мне штырить не по детски, конечно. Что творится? Что это? Веревка какая-то? Что происходит? Где я? Куда вы меня кинули? Это опять галлюцинации какие-то. Народ керата. Кираты. Ой ой, ой ой ой что творится? Походу меня нормально там наркоту укололи. А может быть, вы террористов? Каких террористов? Вы сами террористы. Мне что, как собаку террорист. тягают теперь? Гейла. Пути. Убийцы, Убийцы невинных цариков Чего вы что, что вы несете вообще? Что происходит? Что вы меня вкололи, я не понял или это уже не это уже реальность или это все-таки на, действие наркоты Нур, Ч, они сейчас убивать будут что ли казнить будет за что? Да я же ничего не сделал э, что происходит вообще? Нифига себе тут трибуны, блин, что происходит? И мне наделали, наделали со мной? Не а что вообще происходит? В, в песке спрятано оружие. Если все планы по И что? А что мне делать-то? Убивать кого-то надо? Или что делать мне? Аджай. На арене Шанат. Какая арена Шанат? Вы что, сейчас мне на арене будет какую-то? Гладиарская, гладиаторская арена, что ли? Мы бои будут сейчас в гладиарторской? Пистолетом, Реально? Вы не шутите? Раунд первый, нормально. -мо, я, что творится? Так да в смысле, а что делать, что делать? Э, убиваю его. На тебе кинжалом. Опа, ну ладно, это ваше уже там дело. Да, на меня поставили деньги уже, ничего себе. Это я популярно получается. Убил. Первая арена пройдена. Да-да, я молодец, все. Спасибо, да, да, спасибо, поздравления мои, спасибо, да, спасибо. Я молодец, первая арена пройдена. Так, та, раунд второй, сейчас сюда, да, пойду я знаю. А, нет, нет, отсюда. Вы чё? И все, типа. А мы больше не будем, да? Давай попыт, попытайся. Молодец, порезал. Вообще, да, он красавчик вообще. Да, аплодисменты просто. Он реально порезал. Ну, а сколько всего этих раундов? Третий раунд. А их всего сколько я не знаю их наверное может быть и 10 и 20 сразу даже убежать не успел не спрятаться ничего нифига себе то да вы чего угораете что ли Это я заранее сделал, чтобы меня не было. Чтобы меня нельзя было убить. Так, вы не будете меня стрелять, я сказал. Да, молодец. Ой, убегаем, убегаем. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. убил, убил, молодец. Да, меня верят. Возможно, этот раунд конец Может быть и нет. Может быть. Пошел, пошел, молодец, пошел, пошел, красавчик. ⁇ -мо ⁇ сколько их тут. <связывая> Вы чё, офигели? Офигеть, что происходит. Убили все-таки. Ну я не могу все раунды. А что заново получается? Или на третьей э, раунде останемся? А, да, четвертый даже. А, все-таки, все-таки будет так, да? Мы будем жить, кроме тебя. Без тебя будем жить, а там кого-то уже убивают. А они сами справляются. Давайте сами будете убивать тебя. Умирайте, я сказал. Да ты, блин, уйди отсюда. Какой-то дебил бомж с палочкой бегает, нет, хочет убить. Реально. Ну что за бред, а? Ну давайте нормальные раунды, реально. Что за фигня всякая? Давай, открывай ворота. Может, конечно, сможет. Террористы вообще офигенные. Террористы просто побеждают, я уверен. Я-то не понимаю, почему я сюда попал после этой наркоты, вот реально. Нет, конечно. Одно испытание? Пятый раунд получается. Не, ну он жесткий, наверное. Сейчас кого-то жестко отправят. -мо! Там еще с этот с пулеметом идет дебил. А где он? Он один? Надо пулеметчик убивать, а тебе отвечаю. Он самый жесткий. Пулеметчик самый жесткий, я читаю. Эти дебилы, это его Это подмога его, типа. А он даже стреляет, и нет, не пулями, а уже гранатами, что ли? А где? Все, он один остался. Все, а ты сейчас сдохнешь. Убил, да, молодец. Все. Не, ну теперь я должен победить уже, ну, серьезно. Ну, что не сделаю, да? А там еще с правой иду, да? Победа есть! Ну, конечно, с пятого раза, или с какого-четвертого, да! Да, я победил, ура, все, всем... Как это так-то? Ну, это реально сложно очень. Не, ну тут, блин, надо реально по стелсу как-то спрятаться и все. Просто на... идти на них, это невозможно, реально. Просто идти всех убивать, это нереально. Знаешь. Блин. Да. Стой. Что Жди такое? Тут. А ч ждать-то? Моя семья их убьют. Их убьют если я хоть раз ослушаюсь приказа пейгана пайгана да пейгана надо убить и все золотому пути нужен пол мне нужно спасти семью ты мне я тебе ну я шо ему сделать я знаю путь в крепость да, да М -м -м. Джай. полегче с реджи и йоги ну я знаю, как дебилов используют. Как наркоманов. Ну да, как, как могут наркоманов не использовать? Они же реально ничего не сделают. Хорошего. Нормального. Шанат. 6874 фута. А, арена. Вы готовы выступить? Да нафиг не нам надо. Я выступил один раз и хватит. Я думаю, мне она не нужно так особо. Так, а куда мне идти-то? Навыки. Что-то в навыках можно прокачать, да? Да. Это получается убийство с подхватом, убийство снизу. На готове, ну это бред. Угу. Это вообще женец. Это что? Убийство снизу. и на Это что? Ключ северу. Да я нифига еще не выполнил, получается. Быстрая рука. Броня губка. Вот это очень интересно. Ну, блин, тут надо, знаете, сколько много проходить. Потом, типа... О, трешечка, нифига. Ты чё за бомж? Не знаю. Ай-яй-яй-яй, горю! Так, получается, нам... На А. А шо это А? Это где вообще? Ага. И где? нифига себя Мита. Да ну его нафиг. И дом гейлов Большое количество. Ну они вроде бы не так далеко. 800 метров. Но если пешком идти, то это дофига, да. А если и на машине или на квадроцикле, то бы быстрее будет. А где он его нет блин, мне вообще неудобно вот эти ступеньки. Кто вообще... Я тут охраждение нету даже, понимаете? Если я немножко упаду, все, мне хана. Я немножко сдохну. Если я немножко упаду. все логично, да. Да. Все, я приехал. Так, давайте посмотрим, что они там... Новое задание <каква> не <они> предложат, <ква> эти наркоманы. Я нормально бьящик ящик Неприятность. <ква> <да. ква> Как и... конечно подрабатывать наркоманами да и вкалывать людям всякую хрень не пол интересная подработка не чтобы листочки на разносить они или там не знаю что Ютубе. да вот это видео на мои, как я убиваю этих дебилов будет 100 миллионов реально просмотров а что ж тогда ты поставил против него? Да, но только формально. Я. Ну, я тупо перестраховывался, чуви. Ну конечно. А я между тем не сомневался. Ставил на тебя, правда? Ничего. И я с удовольствием поделюсь, например, 60-40. Нет, неправильно. Сорок шестьдесят? Нет. Или мало. Давай мне 80, да, потому что я там все делал. А, ну вот это правильно, да, согласен. Вот это красавчик. А сколько там тысяч, ну, может быть, не знаю, там, в долларах там не читал. У них там, эти, иени, или как они там называются? Индийские деньги. Дональда Трампа убейте, ну да. И себя месяц тоже. Да вообще капец, как вы тут живете? Наркоманы, блин, долбаные. Короче, уходим. Не, не убираться не, не собираются. Так, и что? На доску будем смотреть? А, ну да, красиво вообще. Ханка, а, это картина. Она... Это рамка. И что с ней случилось? Не знаю, украли. Была ну да, скандалы, Взяли и продали. Скандалы, вот офигенная скандалы. история, согласен. А, не вопрос. Мы только прибыли. В керат. Да. Ага. И стали проверять, что тут значит выращивают. Вот все они, -то вот э, то, что выращивают, то и курят. Неудивительно. Все это благодаря одному э, местному гуру. Он открыл нам чакры. Ага. И мы тогда ушли в нерваную ситуацию. Качан. Не было. чан открыл нам. Наркотик, да? Где достал? Так мы узнали. О Шангре -Ла. Шангре -Ла. А шангрила. Шангрила. Ага, типа... Призрак древнего Кирада. Призрак Керада. Керада. города? Его... На самом деле его как бы не было, прям по Шредингеру. По Шредингеру? Смешно. К делу. К сути. Ага, а, о чем я? А... А да блин эти истории их не вы... выду... выдуманные вот этим хипстером я не хочу слушать дальше вы меня обманываете, пытали картину с... сняли и продали и купили наркоты и начали Когда тут на куски, тусить а не по, детски. по ну, детски вот и все вот вся история действительно ничего. как можно по другому еще а что-то сделать а то что они выдумывают а на все. пути это вот, бессмысленно вот, слушать мы такие хотим туда пройти, но нам как будто внушают. Сюда нельзя или типа того. А сюда можно. Но ну, таким каким дебилом как вам, раскурили. точно сюда нельзя. Не Пещера рядом. Иди на запад. Да, вот. А как увидишь дверь, на которой стрёмная рожа, значит ты, да, вот ты Твоя Травы для Да нет, будете у нас в диспансере будет сидеть. Будете лечиться наркозависимости. Так, найдите тханку. Тысячу километров ехать. Не, ну это все таки походу, сюжетные задания, реально. А то я вот эти все дополнительные выполнял, вот эти вот, которые... бар арену, наверное. Но ну, моя арена, моя, не, -не, -не дополнительная. вот первое задание точно дополнительные. И в прошлой серии тоже дополнительные все были задания. А вот это, по-моему, сюжетные, реально. Я просто дополнительные все выполнял. Чтобы очки набирать, и все. А так они бессмысленно, никак на прогресс не влияют. На следующей серии будем уже про их, выполнять их задание, которое там тханку найти надо будет. Все. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжение, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока-пока.